Bye. видите, Full HD видео запускается отлично, торможений не присутствует. Все очень качественно и красиво воспроизводится. Также срабатывает замечательно. Прям асфальт 8. Также достаточно сложная игра. Начали. видите, хорошо прорисовывается графика, подтормаживания вроде не присутствует, как по мне. Вполне хорошо видно и отлично воспроизводится. Процессора и оперативной памяти вполне достаточно для тяжелых игр. Очень удачная копия получилась у наших китайских партнеров. Игра достаточно производительная. Требует на себя хорошие характеристики от смартфона.